Напольные подставки для цветов из ДПК, их преимущество по сравнению с деревянными и ковными цветочницами. Они прочные, долговечные и устойчивые к лаге, имеют натуральный вид, экологичны. Заметим, что ДПК позволяет выдерживать большую нагрузку, то есть на них можно размещать даже самые крупные горшечные растения. А вот колесики как раз и помогут перемещать тяжелые цветы в любое место помещения, украшая пространство. Имеют форму круглую, квадратную или прямоугольную. Также важно, что поверхность подставок из ДПК не скользит, то есть горшок с цветком не упадет. Просты в уходе и не выцветают. Цветочницы подходят к любому дизайну, так как обладают приятной текстурой натурального дерева.